Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Young Stars. Зовут меня Марк. На этом канале я расскажу вам о молодых и перспективных футболистах, которые в будущем превратятся в супер-мега-звезд. По крайней мере, я на это надеюсь. Итак, поехали! И сегодня я расскажу вам о таком футболисте, как Рэндалл Кола Муани. Это футболист французского Нанта и молодежной сборной Франции. Трансфермаркет оценивает футболиста в 12 миллионов евро, что не так уж и мало для футболиста, контракт которого истекает в конце сезона. Такие клубы, как Боруссия Мюнхенгладбах, Дортмундская Боруссия, Франкфуртский Айнтраг, Тоттенхэм и Галатасарай хотят видеть этого футболиста в своих рядах. Но они 23 года, он нападающий. Кири Анри сравнил Колу Муани с Наван с известным прошлым футболистом лодонского арсенала и сборной Нигерии. И кто же такой Колу Муани? Смотрите дальше. В детстве мы задумываемся о том, кем станем, когда вырастем. Кто-то хочет стать врачом, кто-то полицейским. Я всегда мечтал стать летчиком. Муани же не задумывался кем он будет, когда вырастет. Он всегда знал, он будет футболистом. Родился в Муани в кангалецкой семье в пригороде Парижа, в городе Бунди. Однако родным своим городом он считает город Вильпен. Как-то странно. Может быть, в Бунди хороший роддом, не знаю. Кстати, в Бунди также родились такие футболисты, как Килиан Бапе и Джонатан Икуне который недавно перешел из э, в Лиля в Фиорентину за 14 миллионов евро. Наверное, все-таки хороший рубин. Первые футбольные шаги Муани делал в малоизвестных клубах из пригорода Парижа. Ну, например, в таком клубе, как Турси. Ну, что-то наподобие нашей чайки из борщиков. Именно в этом клубе наш герой столкнулся со своей первой проблемой. Болезнь Августа Азгуда Шлятера. Синдром перегрузки колена и большеберцовой кости, часто являющийся причиной болезненности коленного сустава у подростков, занимающихся спортом. Многие на месте Муани из-за невыносимой боли могли бы отказаться от футбола. И мы могли бы увидеть его продающим сувениры где-нибудь Парижа. Но наш герой твердо решил стать футболистом. Он тщательно тренировался и стал лучшим в своей команде. И тогда на него обратили внимание скауты из Италии. И наш герой отправился покорять Аппенины. Сначала в клуб Кремонезе, а затем в клуб Виченца. 16-летнему парню было тяжело в чужой стране. Дело до подписания контракта с итальянской командой так и не дошло. Он заскучал по своим друзьям, может быть, не понравилась местная кухня, и наш герой решил вернуться на родину. Может быть, мы еще увидим Муани в Италии. По слухам, им интересуется футбольный клуб «Милан». Далее последовали провалы на просмотре в футбольном клубе «Рен» и «Гингам», где местные тренеры посчитали что игроки, имеющиеся в составе этих команд, не уступают Муани. Когда мечта стать футболистом у Муани, казалось бы, уже не сбудется, на горизонте возникает вариант с просмотром в футбольном клубе «Нант». Именно футбольный клуб «Нант» дает путевку в возрослый футбол для Коло Муани. Он тщательно тренируется и уже в 19-летнем возрасте дебютирует в высшей лиге чемпионата Франции. Муани играют 6 матчей, но тренеры понимают, что Муани еще слишком молод, чтобы играть в высшей, ли... высшей лиге, и принимают решение отдать футболиста в аренду в третий й дивизион в футбольный клуб Булонь. Поиграв в трясине французского футбола в 3-м дивизионе, Муани... В сезоне 2020-2021 возвращается в Нам И при тренере Кристиане Бюркуфе, кстати, отце Юана Бюркуфа, в прошлом очень известного футболиста, становится игроком основы футбольного клуба Нам. Несмотря на частую смену тренеров, Муани никому не отдает свою позицию в стартовом составе. Тогда же на него обращают внимание тренеры молодежной сборной Франции. И в составе олимпийской сборной Франции он едет на Олимпиаду в Японию. За полтора сезона, проведенных во французском нанте, Муани сыграл 57 матчей и забил 17 голов. Перейдем же к игровым качествам кола Муани. Но они нападающие, который склонен играть на правом фланге атаки. Хотя может сыграть и на левом фланге, и на острие атаки. Скорость. Обладает высокой э, дистанционной и стартовой скоростью. Дриблинг. Может обыграть на небольшом участке поля с легкостью двоих-троих соперников. Голевое чутье. Часто забивает голы из предела вратарской площади, подкараулив э, от либо правильно расположившись после передачи партнера. Ведение поля. Муани не только забивает много голов, но также он хороший ассистент. Он много раздает голевых передач. Муани прекрасно играет как левой, так и правой ногой. Очень часто забивает голы головой. Дальний удар. Муани редко бьет из-за пределов штрафной, и, по-видимому, сильный и четкий точный удар не является его коньком. Нестабильность. Муани очень часто выпадает на большой период времени из игры. Дисциплина. В молодости получал много красных карточек из-за из своей эмоциональности. Яркий пример тому – игра на Олимпийских играх против сборной Японии. Тогда сборная Франции проиграла 4-0, и, не справившись со своими эмоциями, Муани в конце встречи врезался в соперника. Он принес свои э, извинения публичные, однако красную карточку никто не отменял. Вне футбола Муани – хороший, простой парень. Несмотря на интерес к нему многих известных футбольных клубов, его можно встретить в совершающем покупке в супермаркете. Также он помогает различным организациям в родном своем Вильпенте, встречается с детьми, со спортсменами. Ну и напоследок идеальный футболист по мнению колов Муани. Мне очень нравится боевой дух Луиса Суареса, изящество Энтони Марсиаля, ускорение Рахима Стерлинга и изменение темпа Килиана Мбаппе. Ну а как вы считаете, сможет ли Муани стать звездой мирового футбола? Пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Young Stars. Молодость, жизнь, футбол. Пока.